Дело в том, что начиная с Юли последовательно отключались все каналы связи, которые здесь были. Поскольку идет перестройка системы, чтобы ее перестроить, надо сначала отключить от источника питания, да, как бы стандартного, не столько питания, сколько информационной подгрузки, наверное, стандартной информационной подгрузки. Снести систему, загрузить новую систему и подключить обратно эти потоки. Вот процесс сноса и загрузки системы, он идет сейчас. То есть мы сейчас с вами находимся как бы в облаке со всеми сохраненными данными. Да? А основная массовая вот глобальная система построения реальности, она сейчас как раз переустанавливается. И все каналы обратно по графику должны подключаться где-то к Йолю. Отключены были все каналы, ну вот вообще все. Вот совсем. Поэтому возможно какие-то связи эхом у вас с вашей силой остались, знаете, как вот долетающий голос, да, блеск звезды, которая уже в общем-то не светит, но для нас вот этот свет еще доходит. Но уже, конечно, не постоянно действующий, а так, как вот фоном доходит. И поэтому создается такое ощущение, что связь как бы тухнет, она как бы пропадает. Такое у вас ощущение? Но она скорее такая пульсирующая, нестабильная, нестабильная. Она, да, она и не будет сейчас стабильная, надо просто немножечко подождать. Это общая как бы задача, это общая, это не проблема на самом деле, да? Потому что когда все будет переподключено, оно будет подключено на совершенно другую программу, она будет работать так, как вы даже мечтать себе не могли. Просто знаете, когда вы загружаете, вот по аналогии опять же с компьютером, когда вы загружаете какую-нибудь новую программу на старое железо и на старую оперативную систему, вам система периодически начинает давать сбои. И надо тогда менять железо, переустанавливать систему и дальше подключать те самые программы, которые вам нужны, предполагая, что они будут работать лучше. Вот они будут работать лучше, но сначала надо их отключить, все заменить, все починить, все почистить и подключить уже только те, которые действительно нужны, а не те, которые были воткнуты причем, возможно, даже без вашего ведома. Вы не пугайтесь, Мы только не это, общее, сейчас, это общее сейчас, общие mm -hmm. эффекты, это по, по, по, по, фактически вот, подтверждают все и э, практики, которые работают давно и только-только начавшие, и наши ученики, и э, очень именитые мастера, все задаются вопросом, а что вообще происходит так, где все мои каналы. Вот, и вот эти вот каналы, да, они, они никуда не денутся, просто они временно не активны, чтобы не было ненужных наводок. Да. Ради чистоты эксперимента мы отключаем не только ненужные, а вообще все, чтобы понять, где были наводки самые, сам, самые зловредные для нашей реальности. Поэтому пока без них, пока самостоятельно.